Всем добрый день. Сегодня у нас опять небольшая распаковка, а нет, сегодня у нас большая распаковка. На этот раз роутер. Будем рассматривать один уже роутер мы рассмотрели где-то года два-три тому назад и это был ZyXEL Kinetic Extra 2. Была практически такая же упаковка за исключением одного момента. Цена где-то меньше в 1.2 в 1.3 раза чем представленная данная упаковка для чего понадобился данный роутер Это для того чтобы обеспечить гигабитную сеть и помимо гигабитной сети здесь есть Wi-Fi протоколами IC со скоростью 2600 мегабит секунду как здесь написано О, здесь скорость суммируется здесь 800 для первого диапазона Wi-Fi 2.4 гигагерца, а все остальное оставшиеся 1700 это непосредственно идет для второго диапазона Wi-Fi а именно 5 гигагерц для того чтобы обеспечивать достаточно хорошим интернетом сопутствующие гаджеты для того чтобы их использовать непосредственно помещения что из себя представляет данный интернет-центр единственный минус сразу же хочу сказать ввиду того что zyxel и Кинетик, они разъединились zyxel сейчас в основном работает с зарубежными представителями а Kinetic непосредственно это российские производства только единственно роутер изготавливает в китае а непосредственно всю программную начинку делают непосредственно в россии чем хороши эти роутеры тем что они приспособлены для российских условий достаточно хороший адекватный веб интерфейс при настройке данного роутера и также есть очень хорошее мобильное приложение для того чтобы также настраивать этот роутер что из себя представляет коробочка вот коробочка такая вот достаточно большая семейство кинетиков это самая высшая модель называется ультра чуть поменьше это гига единственное отличие от этой части там единственного fi немножко поменьше тоже протокол IC только до 1200 мегагерц используется в корте и есть еще одна ниша такая же топа роутер это viva единственное тоже отличие отсутствует уже порт оптоволокна для того чтобы подключать и также отсутствует один разъем usb а именно usb 3.0 в данном роутере как вы видите приспособлен для различных сетей, как Wi-Fi сетей, так и интернет, кабельное подключение до 1 гигабит в секунду дальше есть здесь порт для подключения оптоволокна но единственное то есть оптоволокно скорее всего сюда провайдер не подключен он единственно ставит свою коробку и уже от этой коробки будете разводить непосредственно к этому роутеру так что в основном данный порт бесполезен дальше здесь есть два usb порта а именно usb 2.0 и usb 3.0 причем usb 3.0 обеспечивает до 95 мегабит скорости чтения дальше и стандартные уже файловые сервера различного типа как для сетей windows так и для сетей apple дальше также здесь есть торн клиент единственный его недостаток в том что здесь ограниченной скоростью 50-60 мегабит в секунду и никак вы это исправить не сможете есть здесь защита от различных угроз в том числе и родительский контроль если вам необходимо все это настраивается непосредственно как в веб-приложении, так и непосредственно на самом смартфоне то есть вы можете отслеживать весь тот трафик который идет, если хотите ограничить какой-то доступ родительским детям и здесь прекрасное мобильное приложение как для Android, так и для ios прекрасно в нем все управляется причем управляется полностью всеми элементами роутера, того, чтобы настроить и обеспечить необходимую вам связь как проводную так и для Wi-Fi соединения. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Lety Shops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде, покупайте с кэшбэком от Lety Shops. Ссылка в описании. Так, что из себя представляет коробка? Вот здесь она представлена вашему вниманию лицевая сторона дальше обратная сторона здесь более подробно все расписано кого это все заинтересует могут делать паузу и прочитать внимательно а может быть даже я вставлю необходимые данные непосредственно в видео вот такая вот коробка давайте ее вскрывать внутри у нас находится патчкорт из интернета категории 5Е дальше блок питания на 12 вольт 3 ампера и длиной около метра идет. и непосредственно сам интернет-центр и плюс еще документация для подключения все на русском языке вот что у нас представляет себя роутер 4 антенны несъемные которые может устанавливать различным способом как хотите для того чтобы сделать уверенный прием дальше здесь у нас есть соответствующий индикаторы это включение роутера подключение непосредственно к интернету вашего провайдера работа функциональных клавиш дальше wi-fi работающий демонстрирует нормально и включение wi-fi на задней стороне у нас 4 порта проводного подключения LAN непосредственно разводки внутри квартиры дальше порт VELAN для подключения кабеля провайдера чтобы получить вам интернет и разъем для подключения оптоволокна но еще раз повторяю то есть оптоволокно провайдер подключает обычно к своей коробке непосредственно внутри вашей квартиры редко кто будет сюда подключать дальше сброс до заводских настроек или перезагрузка принудительная и непосредственно разъем подключения телового адаптера. Снизу у нас имеется во-первых разъемы для настенного крепления вашего Wi-Fi роутера чтобы это вы могли сделать и при помощи его, вот, кстати видные винты эти два винта откручиваете и в результате при помощи специального инструмента можно скрыть верхнюю крышку и получить доступ непосредственно внутрь этого интернет-центра. С этой стороны у нас ничего нету. С этой стороны у нас два разъема. Один USB 2.0, другой USB 3.0. И функциональные клавиши. Один раз нажать быстро, два раза нажать быстро и длительное нажатие. Можно задать различные функции при помощи этих вот функциональных клавиш. И подключение соответственно к этим разъемам различных устройств в том числе модемов внешних usb дальше подключение принтера и так далее подключение жестких дисков при помощи различных устройств как внешних так и например как у нас был 5 дисковый даст система это орика на моем канале все желающие могут посмотреть и увидеть данный интернет-центр нужен для того чтобы ну во первых получить гигабитную сеть как вам показано непосредственно сверху на крышке при помощи этой наклейки конечно недостаток это то что Разбежались кинетики зайксел и то, что сам интернет-центр белого достаточно цвет достаточно марки. Хотя более современный цвет непосредственно для современной компьютерной техники. Ну все. К этому идет, начали делать белую технику серебристую, весь соответствующий сопутствующий производители начали постепенно применять эту экосистему. Сейчас мы этот интернет-центр подключим, посмотрим, что из себя представляет веб-приложение, хотя оно стандартное для всех Roadruters Kinetic, причем от самой младшей модели до самой старшей модели, причем в моем интернет-центре Zaxiell Kinetic Extra 2 применяется то же самое программное обеспечение, они а Zaxiell а именно кинетик достаточно все хорошо видно доступ ко всем функциям достаточно обширный и вообще одна из лучших проработок программного обеспечения для того чтобы настроить под все ваши нужды данный интернет-центр не только этот но и более младшие модели старшие кстати вот эта модель верхняя самая старшая модель это ультра ниже идет гига отличие только в беспроводном обеспечении если здесь идет протокол ic2600 то там ic 1200 И есть еще одна низшая модель, это Viva Kinetic. Там уже без, во-первых, разъемов по оптоволокну, который не нужен. И вторая часть отсутствует. USB 3.0. Ну а это достаточно нужная вещь, потому что, черт повторяю, тени там совершается до 95 мегабитсекунд в секунду. Что необходимо, если вы используете медиацентры и по сети просматривайте соответствующие фильмы. А именно если это у вас Full HD изображение, то без проблем справляется USB 2.0. А вот уже с более тяжелыми файлами, такими как blu -ray. даже например Full HD 3D USB 2.0 уже не справляется и он немножко подтормаживает поэтому и необходим USB 3.0 чтобы просматривать и соответственно 4 к изображение тоже с хорошим битрейтом можно использовать непосредственно при помощи USB 3.0 итак давайте сейчас подключать данный интернет-центр и посмотрим что из себя он представляет и протестируем с несколькими объектами тем более у нас здесь на канале есть две карточки новые одна подходит более младшему диапазону там используется IC 8666 и есть более новая карта которую мы установили также в ноутбук как и первую А вот она как раз для сети протоколом а и там уже скорость приблизительно такая же как вот здесь на IC и проверим как эта скорость будет здесь взаимодействовать давайте подключать смотреть что у нас получится давайте посмотрим веб-интерфейс роутера kinetic ultra Изначально вам предложат поставить пароль, но ввиду того, что я уже его ввел, автоматически запомнил. То есть я представляю стандартное окно системный монитор. Здесь отображается основная информация по приему и отдаче, дальше какие сети и так далее. Подключены ли какие-то жесткие диски и тому подобное. И показано подключение. И внизу показывается система, принцип работы сколько процентов загружена память и процессор в том числе указывается есть ли новые прошивки также можно посмотреть трафик который идет определенное время то есть также указывается запоминается в системном мониторе здесь можно различными способами подключиться в том числе и проводное то есть достаточно все просто делается достаточно дальше указать соответствующее имя и пароль для того, чтобы войти в то или иную и подключиться непосредственно к серверу провайдера для получения интернета. Здесь можно подключить модем внешний USB, дальше если есть у вас специализированный модуль DSL, который приобретается отдельно, то есть и это можно сделать, дальше различные способы беспроводного подключения и здесь можно подключить VPN, дальше и приоритеты подключений, Здесь вы можете указать сначала, например, если у вас есть помимо проводного подключения к провайдеру еще и модемное подключение, то в случае обрыва, как резервная связь, то есть можете сделать модем, чтобы у вас не было разрывов. Дальше список устройств стандартный Wi-Fi, которые подключены. Здесь может быть как зарегистрированные, так и зарегистрированные устройства. Дальше показывает домашнюю сеть, какие подключения существуют гостевую сеть показывает, то есть можно задать соответствующие параметры показывается Wi-Fi система, если у вас есть несколько кинетиков то их можно объединить в общую систему для того чтобы покрытие было максимальным то есть вот у меня уже есть три кинетика, правда один уже ирбэкспсодном состоянии имеется в виду то что еще один момент, то есть он был за экселом, а вот второй хоть он и за XL. Kinetic EXTRA 2 то есть его также можно подключить непосредственно возьмешь систему и тем самым покрывать полностью всю вашу квартиру дом интернет фильтры то есть вы здесь можете задать различную фильтрацию стандартных систем и ввести те или иные ограничения для использования межсетевой экран то есть можно задать определенные условия переадресации, порты можно переадресовать дальше маршрутизация, указать какие маршруты у Вас существуют и если Вы хотите создать непосредственно доменное имя то есть сервер, чтобы получать доступ снаружи к Вашему интернет центру то есть здесь можно задать определенные условия так и контроль доступа тоже здесь можно определить и задать определенные условия для подключения. И последнее меню это управление, здесь общие настройки, то есть указывается какой тип прошивки. Здесь можно выбрать те или иные компоненты, которые необходимо установить для того, чтобы получить те или иные подключения, либо протоколы. В том числе здесь есть и, как говорил, торрент клиент, но я его не установил, ввиду того, что здесь максимальная скорость всего 50-60 гбит в секунду ограничения, поэтому лучше пользоваться внешними клиентами. Как вариант можно установить задать задание и он будет скачивать постепенно все те файлы, которые вы сюда установите. Ничего сложного нет. Это в веб интерфейсе все происходит, можно задаваться и загружать или иные файлы. Единственное неудобство то, что скорость ограничена. То есть задать можно различные существующие кнопки Wi-Fi. Можно определить, что конкретно в первом случае она будет делать, во втором случае двойное нажатие, либо длинное нажатие. Точно так же про функциональные кнопки, которые размещены рядом с портами USB. Можно тоже задавать при различных нажатиях данной составляющей. И также здесь можно задавать непосредственно порт и подключение конкретно и в автоматическом режиме все это у вас будет выбирать и также можно порт 1 переназначить на USB 2.0 кнопка перезагрузки, вернуться к заводским настройкам если вам необходимо задать какие-то параметры по часам а вернее здесь может быть либо точка доступа либо роутер то есть адаптер, усилитель, ретранслятор, точка доступа и так далее в настоящее время работает и роутера Приложение, приложении которое существует ну, в данном случае отображается сеть внутренняя в котором установлен непосредственно USB носитель а именно жесткий диск внешний здесь пользователи доступ при наличии ограничить можно и диагностика различного подключения в том числе и журнал -дизм. и соответственно выйти давайте сейчас рассмотрим как у нас взаимодействует карточку которую мы установили Wi-Fi ноутбук Toshiba Satellite h 661 em и обновленный роутер Kinetic Ultra слева как обычно будет представлен на программу стандартная AIDA пятьдесят четыре экстремы. Право это браузер Chrome, в котором у нас отображается текущие скорости подключения на прием и отдачу через интернет-соединение с провайдером. Тарифный план 100 мегабит в секунду. Итак, смотрите, где будут отображаться все характеристики, и давайте сейчас еще раз запустим тест. Этот тест был запущен во время простоя Сейчас мы пишем видео, и сейчас мы и пройдем второй тест. давайте еще протестируем одну карточку которая была установлена непосредственно в ноутбук ташиба p 226 и которую мы тестировали в виде видео на моем канале сейчас давайте протестируем эту карточку непосредственно с новым роутером kinetic ultra как будет вести себя эта карточка до этого я провел этот тест и получил следующие скорости и сейчас во время записи, то есть я заново запускаю этот тест и смотрим. Все замеры скорости происходили в одной и той же точке, как во время тестирования карт модулей Wi-Fi, так и сейчас во время тестирования этих же модулей и непосредственно уже взаимодействие с новым роутером Kinetic Ultra. Давайте рассмотрим работу с файлами при Wi-Fi соединении, ну, например копирование обратное копирование давайте рассмотрим проигрывание файла в с соответствующими параметрами Так, как видим достаточно хороший интернет-центр без проблем осуществляется работа сетевых источников можно проблем использовать все достаточно хорошо тянет поэтому тем кто желает должен делать свой осознанный выбор необходимость его приобретения всем спасибо за внимание кому это было полезно Всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания